Так, Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рад всех приветствовать на нашем очередном вебинаре, который мы проводим вместе с доктором Элдером. И перед тем, как мы начнем, несколько организационных моментов. Сегодня у нас будет открытый вебинар, на котором мы поговорим о том, что у нас происходит на текущий момент на рынках, поговорим о текущей ситуации. И в конце вебинара также можно будет задать ваши вопросы, которые у вас появились. Какие-то из них я уже получил на почту. Ну и также вы сможете написать эти вопросы в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 вся информация, которая дается в рамках этого вебинара или любых других вебинаров, которые мы проводим, дается только в целях вашего обучения и ознакомления. А несколько слов о Admiral Markets. Admiral Markets является брокером, мы предоставляем возможность торговать различными инструментами, как с кредитным плечом, валюты, индексы, акции, так и не так давно мы запустили инвестиционный счет, на котором можно покупать акции, американские компании, европейские компании, то есть его можно уже использовать более, так скажем, консервативно, потому что я согласен, что торговля с кредитным плечом может подходить не всем, и если вы делаете свои первые шаги в трейдинге, то лучше, на мой взгляд, ну и по крайней мере безопаснее, начинать именно с инвестиционного счета. Также мы вместе с Александром проводим серию вебинаров, которые направлены на то, чтобы увеличить знания наших слушателей и помочь, ну, наверное, не совершать те ошибки, которые можно не совершать, ну, хотя кому-то проще. И понятнее учиться на своих ошибках, но мы постараемся сделать таким образом, чтобы этих ошибок все-таки было меньше. Следующий вебинар в таком же формате у нас будет проходить в декабре. Те, кто присутствует онлайн, на него дополнительно регистрироваться не требуется. Вам также придет напоминание. Дата будет 17 декабря. Ну и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Также я скину ссылку в чат, на котором будут выкладываться вебинары в запись если вы мало ли их не смогли просмотреть онлайн. Но онлайн всегда лучше, потому что здесь можно будет задать вопросы ну и а, также по поводу youtube канала а, в прош... на прошлой неделе было опубликовано а, интервью которое мы записали когда александр был в таллине а, там как мне кажется, ну вот, наверное, Александр, если была, э, меня поддержит в этом отношении, то есть мы разобрали большинство, наверное, таких ключевых вопросов, которые, которыми задается каждый трейдер, именно приходя на финансовый рынки. Поэтому э, также его рекомендую посмотреть, и э, там будет проходить конкурс, в котором вы сможете выиграть э, книгу с автографом Александра. Поэтому э, смотрите интервью, принимайте участие в конкурсе, и мы объявим победителей, я думаю, что как раз на следующем вебинаре. в Темой конкурса мы выбрали довольно-таки интересную. Александра, я думаю, что многие знают, что книг написано уже очень много, и идея конкурса была в том, чтобы услышать от слушателей, да, а тех, кто интересуется трудами Александра, как раз предложены названия книги. Там уже предложено очень-очень интересное название, но ну, как раз, я думаю, к следующему вебинару мы их посмотрим и выберем три наиболее интересных или три наиболее креативных. Ну, Александр выберет и поделится как раз вот тем, какой ему понравилось больше. Ну, от меня, наверное, это все. Ссылки я сейчас также приложу в чат и что-то перескочил, Перескочил. Хотелось бы теперь передать слово Александру, человеку, которому, с которым да, знакомится каждый, кто начинает изучать биржевую торговлю, то есть человек, который занимается трейдингом уже более 40 лет и человек, который вырастил уже, может быть, и не прямо, но, по крайней мере, косвенно, уже не одно поколение трейдеров. Поэтому, Александр, передаю вам слово. Спасибо большое, Роман, спасибо. Добро пожаловать в наш вебинар. И, как Роман, как, как Роман сказал, если упоминаются какие-то акции или какие-то конкретные рынки во время этого вебинара, пожалуйста, не принимайте это за руководство к действию. Я не могу вам сказать, что покупать, что чем играть на понижение. По той простой причине, что я не знаю вашей финансовой ситуации, вашей толерантности к риску, <coughs> ничего подобного. Но, я, то есть, но при этом я считаю себя обязанным высказать свое совершенно четкое мнение о тех рынках, которые мы рассматриваем. И поэтому, что я делаю во время вот этих вебинаров, это, в принципе, размышляю вслух. Я смотрю на графики. Я анализирую их и смотрю на них так, как с той точки зрения, буду я им торговать или нет. Если да, то как? И вот таким образом я делюсь с вами своими мыслями. Еще один момент, который Роман вкратце упомянул, но который заслуживает большого внимания. Это контроль над риском. Новички бросаются в рынки, и вместо того, чтобы тратить время и средства какие-то на обучение, думают, что сейчас они заработают сразу большие деньги. Прочитали книжку, прочитали две книжки, все, человек уже специалист, и, значит, сейчас он будет делать там 30, 50, 70% процентов годовых. Добро пожаловать. Я в таких случаях говорю студентам своим, кто, кто в профессии? Ну, скажем, дантист. дантист. Ну, а я прочитал книгу про зубы. Я слышал, что в зубах хорошие деньги. Я прочитал книжку и немножко вот дома попрактиковался на тренажере. Я сейчас открою офис рядом с твоим и буду с тобой соревноваться. Вот у тебя зубной офис. И я, прочитав пару книжек, тоже открываю зубной офис и буду тренироваться. Люди смеются. Естественно, всем, всем понятно, что занимает гораздо больше времени и энергии чем прочитать пару книжек, чтобы стать серьезным конкурентом, серьезным специалистом. Поэтому самое, самое главное с самого начала своей биржевой деятельности это четко контролировать риск, во-первых, играть по маленькой, грубо говоря, а во-вторых, очень важно вести записи всех своих сделок. Я веду дневники своих сделок и могу показать, что я покупаю, что я продаю. То есть в момент покупки и в момент продажи я делаю снимок с экрана. Есть, кстати, замечательная программа, которую я пользуюсь, называется Snagit. Стоит 50 долларов пожизненная лицензия. Это, пожалуй, одни из лучших 50 долларов, которые я когда-либо потратил. Хотя, правда, я потратил только 40, потому что купил программу давно, когда она была еще чуть-чуть дешевле. Но, тем не менее, я могу показать э, фотографию сказать, каждой сделки входа и каждой сделки выхода. И где-то месяца три спустя, 3-4-5 месяцев после выхода, я рассматриваю эту сделку опять, делаю новую фотографию, и теперь уже мой вход и выход находятся не у правого края экрана, а где-то посередине. А потом я вижу, что произошло дальше. И вот тут-то 3-4 месяца спустя... Становится ясно, что было сделано правильно, что было сделано хорошо, что было сделано ошибочно, что было сделано плохо. То есть, входя в каждую сделку, у меня есть две цели. Первая цель, конечно, это сделать деньги. Но я не могу достичь этой цели на каждой сделке. Но я могу стать лучшим трейдером, лучшим специалистом, После, после каждой сделки? Я вижу, вопрос выскочил. Делайте снимок только новой или обоих графиков? Хороший вопрос. Я считаю, что всегда надо смотреть, всегда надо принимать биржевые решения, особенно касающиеся входа в сделку, особенно касающиеся входу, входа в двух временных зонах. То есть, допустим, стратегическое решение на недельном графике, а тактическое на дневном. Или когда я занимаюсь дейтрейдингом, стратегическое на 25-минутном графике, а тактическое на дневном. И э, вот все эти, все эти э, э, такие парные фотографии у меня есть. Э, вот так вот. Э, само, то есть самообучение постоянно постоянно продолжается. Я вижу, еще один вопрос выскочил. Хочется узнать, когда вы стали считать, что стали профессиональным трейдером? И что дало вам это понять? Когда, когда, денег стало, когда денег стало больше от трейдинга, чем от всего остального? И когда я понял, что я могу отказаться от всего, от писания книг, от преподавания, от всего, и только сидеть перед экраном? Вот тут, тут я знал, что я профессиональный тренер. Когда мой счетовод, когда мой счетовод стал... У нас в Америке раз в год подается налоговая декларация. Когда мой счетовод стал жаловаться, что у него, что я зарабатываю слишком много, что у него тяжелая работа, трудно понизить налоги с такими доходами. Ну, я, вот, вот то есть ответ очень простой, ответ зависит от, от стабильного поступления денег на, на торговый счет. Но, но это было не просто, это было не в один год, и, сказать, все это дело прошло. А, вижу, еще выско, выскочил вопрос, по каким критериям вы оцениваете свои сделки в настоящем и месяц, два месяца спустя? Я делаю оценку всех сделок. Вот, вы, знаю, вы, вы видите сейчас экран, который вам Роман показывает? Слева, дневной, слева недельный график, а справа дневной график S&P. Вы видите это, да? Так вот, я оцениваю... Отлично. Я оцениваю свою сделку по проценту конверта которые я вывел из сделки на дневном графике. Снять 30% конверта от верха до низа – это великолепная сделка. То есть сделки измеряются не деньгами, а процентов от максимально возможного, что есть в этом, что есть в этом рынке. В долгосрочном диапазоне, конечно, деньги – это самое главное, но краткосрочной в сделке, сделку нельзя оценивать деньгами, потому что, может быть, сделал маленькую сделку, но очень точную, очень аккуратную, или сделал большую сделку, расхлябистую, неаккуратно вошел, плохо вышел, но сделка была прибыльной, а поскольку сделка была большая, то прибыль была большая. Хотя на самом деле сама сделка была очень ляповой. А вот это более объективная оценка отдельной сделки. Какой процент от конверта я снял. И я себе выставляю этот процент за каждую сделку. Кроме того, я себе выставляю три оценки за каждую сделку. Самая главная оценка – это конверт. Какой процент от конверта я снял. Второе, вторая и третья оценки, где находится мой вход, по отношению к дневному диапазону. То есть, допустим, если э, высшая цена акции за день была, скажем, 50 долларов, а нижняя 48 долларов, э, а я купил ее за э, 49, значит, моя оценка 50, 50 процентов. Если я купил ее за 48, значит, моя оценка 100 процентов и я гений. И, а если я купил за 50, по высшей точке, значит, моя оценка 0 и я идиот. Вот так вот. То есть для меня я, я всегда нацеливаюсь на то, чтобы купить в нижней половине дневного бара или дневного, дневной свечи, продать в верхней половине. Это не всегда удается, но купить в правильной половине это ⁇ отличная, это отличная сделка. Такой вот, длинный вопрос на короткий ответ. Спасибо, Александр, за ваши ответы. У нас их вопросов на самом деле довольно-таки много, поэтому я предлагаю их оставить на конец да. э, вебинара. Ну, да, э, скажу, Посмотрим, на се... Посмотрим на сегодняшние рынки. Да, можем начать, как всегда, с S&P 500. И, как всегда, наверное, вопрос, который идет из вебинара к вебинару, э, продолжится ли рост, потому что ну, с момента последнего э, нашей встречи э, исторический максимум вновь был обновлен. Э, как вы считаете? О чем, я, кажется, говорил в прошлый раз, что рынок, это бычий рынок, он идет вверх. Да? да. Есть, есть такая шутка, поговорка, у, у, бычьего, у бычьего рынка нет зоны сопротивления, а у медвежьего рынка нет зоны поддержки. Рынок идет вверх, идет вверх очень сильно. И глядя на недельный график, или даже на месячный, если мы его выставили, да, вы можете это сделать месячным графиком, где каждый, где каждый бар – это месяц, да? Вот так вот, да? Вот что происходит? Периодически на рынке случается паника. И в последний раз такая колоссальная паника – была вот, видите, здоровенный выпад ниже зоны, ниже скользящих средних. Это был декабрь прошлого года. Там зажглись все зеленые огни. Это колоссальное важное дно, и рынок идет от этого дна вверх. И он идет вверх по сей день. И разница между любителями и профессионалами заключается в том, что... Любители покупают по верхам, когда все ясно, все идет вверх. Сейчас любители стремительно входят в рынок. Стремительно входят в рынок. Различные опросы общественного мнения, опросы мнения среди биржевиков показывают, что люди боятся пропустить бычий взлет. Ну, бычий взлет начался довольно давно. Перейдем обратно к недельному графику. Донуж, последняя донышко... Опять-таки смотрим на недельный график. Было в августе, в июле-августе. Опять-таки вы видите, рынок упал ниже двух скользящих средних. И я называю вот это пространство между скользящими средними зоной ценности. Вот это справедливая ценность рынка между медленной и быстро скользящими средними. А сейчас рынок находится очень вблизи от верхнего конверта. И uh, это опасная зона для покупок, это гораздо более приятная зона uh, продавать то, что было куплено дешево. Uh, очень простое правило, но его, uh, у меня заняло много лет, чтобы, наконец, чтобы выучить его наконец. Покупай дешево, продавай дорого. И вот, это вот этот относительно простой график, цена, две скользящие средние и конверт uh, помогают сделать именно это. Купить дешево продать дорого. Я сейчас, я сейчас продаю только, покупать сейчас опасно. Рынок переоценен, он может стать еще более переоцененным, он может подниматься еще неделю-две-три, но если вы посмотрите, как, как обычно все это дело происходит, рынок касается верхнего конверта, как бы чешет голову об него несколько недель, а потом и, и вот тут всеобщее счастье. Тут вот все дантисты и новички бегут покупать, рынок, бегут покупать акции. Профессионалы снимают прибыли. И потом наступает резкое падение. Это падение пугает новичков. А вот я, я жду этого падения. Я жду этого падения, чтобы начать отовариваться опять. Долгосрочная структура бычьего рынка в порядке. Долгосрочная структура сильная. Uh, краткосрочно рынок на данный момент переоценен. Uh, и это об этом говорит uh, недельный график. Если мы посмотрим на правую сторону uh, этого, uh, этого графика, дневной график СНП, uh, что мы видим здесь? Пару недель тому назад во время взлета СНП коснулась верхнего конверта, опустилась на прошлой неделе. А сейчас пытается достичь верхнего конверта, но коснуться его не может. О чем это говорит? На поверхности рынок, э, быки сильнее, рынок выше. А вот этот вот график, что, э, который показывает, что S&P не может коснуться верхнего конверта, говорит о том, что под ниже поверхностью, под, сказать, под спудно, быки слабеют, рынок поднимается по инерции. И он может продолжать подниматься по инерции еще какое-то время. Но нас ожидает довольно резкое падение. Рынок упадет, упадет ниже уровня ценности. И на дневном графике очень вероятно достигнет нижнего конверта. Вот тут-то народ будет паниковать, паниковать, продавать. А я жду этого момента с тем, чтобы опять начать отовариваться. Вот это мой взгляд на S&P сегодня. Спасибо. Также, коллеги, вы можете предложить свои инструменты, которые мы, если успеем, сможем посмотреть. Ну, вот то, что также очень часто просят в вопросах и, в принципе, интересуется эта информация в сравнении с валютами. Да, мы также... Евро. Да, евро-доллар. Сейчас я его добавлю на график. Угу. Так, готово. Окей. Okay. Есть раз в неделю, значит, чуть-чуть даже издалека, для того, чтобы торговать валютой. Можно торговать на валютном рынке, а в Чикаго продаются валютные фьючерсы. Я чувствую себя, я вырос на фьючерсах, я чувствую себя гораздо комфортнее, торгуя валютными фьючерсами. Одна из важных цифр, за которой, на, на которую я посматриваю, это раз в неделю выходят, выходят доклады от комиссии, это федеральная комиссия по фьючерсам, которая показывает уровень бычьего и медвежьего мнения о рынках. И Неделю тому назад вышла цифра, что евро – один из самых ненавистных медвежьих рынков. Когда я вижу такие сообщения, что народ ненавидит какой-то рынок, народ считает, что это все, полный обвал, вот тут я начинаю интересоваться о покупке этого рынка. Евро находился, находится, находился в медвежьем рынке уже пару лет. Теперь смотрим на э, поведение. Сначала э, графика, а потом скользящих средних. Да, Медвежный рынок начался э, в, в прошлом году. Э, и уже больше значит, полтора года этот рынок э, падает все ниже и ниже. Что мы видим? Э, если вы посмотрите довольно бли, ближе к левому краю, посмотрите на глубину МАСД гистограммы. Это показывает колоссальную силу медведей. И такое колоссальное дно обычно свидетельствует о том, что медведи очень сильны, и падение будет продолжаться. Теперь посмотрите на последний выпад МСД-гистограммы ниже нуля, ближе к правому краю. Вот это сила медведей сегодня. Вопрос, стали медведи сильнее или слабее? На более, нижнем, на более нижней панели этого графика индекс силы. Посмотрите, как индекс силы глубоко упал возле левого края, и глубину падения индекса силы вот здесь, около правого края. То есть сплошные бычьи дивергенции. Рынок... Последняя попытка обвалить рынок евро была где-то две, две недели тому назад, когда медведям удалось столкнуть рынок евро ниже скользящих средних, ниже зоны ценности. И, и ничего, и ничего. Одна неделя ниже зоны ценности, а на этой неделе евро уже опять поднимается. То есть, э, глядя на эту картину, э, я смотрю на евро, как на, на рынок, который просится э, покупать. Э, это стратегическое решение на недельном графике. Приняв стратегическое решение, я перехожу к дневному графику для принятия тактического решения. И здесь дневной график выглядит вяло. Рынок упал в сентябре, взлетел в октябре, получился двойной вверх, упал ниже зоны ценности, и сейчас поднялся чуть-чуть выше зоны ценности. То есть э, э, рынок правильно оценен. Когда цена находится в зоне ценности, это значит, рынок и не недооценен, и не переоценен. И в таких ситуациях я отхожу от рынка, я не вижу, я не вижу в этом сделки. Я хочу покупать, когда рынок ниже ценности, продавать, когда он выше ценности. А сейчас рынок правильно оценен, поэтому долгосрочно считайте меня быком, краткосрочно у меня нет я не вижу я не вижу состояния не переоценен не переоценки не недооценки, поэтому я просто стою в сторонке и так ежедневно с утра смотрю на этот рынок. Хотелось бы увидеть, чтобы он упал и перестал падать, хотя бы к уровню вот прошлой недели. Вот там то это будет более интересно покупать. Спасибо, Александр. Вот мы периодически смотрели этот инструмент, но вот мне интересно ваше отношение именно к золоту. Вы, вас, есть ли он в вашем портфеле? И, например, используете вы какие-либо инструменты с золотом для торговли? У меня есть одна золотая акция. Я нахожу золото трудным, трудным рынком для теханализа но, глядя вот на, на этот... Вы знаете, вот интересно, у, у, на, у большинства трейдеров есть такое, какие-то рынки нам близки, а какие-то меньше. Золото... Я, я не чувствую особого интереса к этому рынку, но мнение свое могу высказать. На, левом, на левой стороне графика Недельный, на левой стороне экрана недельный график. И, и на этом графике мы видим, что тренд, несомненно, вверх. Золото достигает все больших высот и более высоких низов. Больших высот, больших низов. И у самого правого края золото было переоценено, оно торговалось вне конверта. А сейчас оно втянулось обратно в конверт, упало в зону ценности, на прошлой неделе проколола эту зону вниз и, и ничего. И сейчас вернулась в эту зону. Мне это показывает, что золото, золото вернулось от состояния переоцененности к нормальной оцененности. А поскольку тренд вверх, то это, это указывает на то, что лучше его покупать. Глядя на правый край экрана, на, на правый график, мы видим, очень, мы видим в, сте, в центре этого графика донышко в сентябре. И вот сейчас, в ноябре, на предыдущей неделе, золото пробило это донышко. Пробило и, и ничего. Вот то, что вы, вы сейчас поставили горизонтальную линию, то, что у правого края, это называется false breakout, ложный выпад. Для меня эти ложные выпады – один из лучших сигналов в теханализе. То есть, когда медведи вроде бы… Сейчас мы шапками закидаем, вот мы уже у, у, уронили этот рынок ниже предыдущего дна, ну, ну, он отказался лежать на земле и вернулся обратно. Это показывает, что медведи сыграли и проиграли. И для меня это, для меня это э, показывает на то, что золото в данный момент лучше покупать, чем продавать. То есть продавать его четко не стоит. Но сейчас выглядит очень привлекательно для покупки. Uh -huh. Спасибо. Uh, можем тогда сразу посмотреть как раз вот акцию, которую вы упоминали uh, также на прошлой неделе. Мне, честно, кажется, очень интересно. Прошлый месяц. Прошлый, uh, месяц. прошлый месяц, да, прошу прощения. Это uh, акция компании Кратас. А, да-да-да, да, продал их, продал. Окей, да. uh, uh, okay. компания Кратос. Uh, uh, как я говорил в прошлый раз, Значит, это компания, которая производит военизированные дроны для военных. А у, них есть, у них есть замечательный совершенный клиент Вооруженные силы США, которые, которые покупают эти дроны в больших количествах я не буду вдаваться в политические моменты, почему это так популярно, но... Вал, well, не будем вдаваться в, в политические моменты. Это, это нас может увести. Да, это нас уведет совершенно не в ту степь. А, так вот, а, а, но тем, поскольку, поскольку вооруженные силы закупают эти дроны все, все время, это главная компания по производству военизированных дронов, я заинтересовался ей в начале этого года как раз вот в самом центре графика, когда вот Кратос выпал ниже зоны ценности, чуть-чуть правее, правее немножко, нет, правее, вот, вот вот здесь я заинтересовался, но призевал, призевал, и Кратос улетел вверх без меня. Поэтому, когда Кратос, а потом ближе уже к правому краю, видите, был один бар, когда Кратос сильно очень упал, Uh, немного левее. левее. Да, сильно очень свалился. Uh, uh, Какие-то... Компания вышла с каким-то извещением о своих... Фина... Uh, uh, uh, доходы были меньше, чем ожидалось. И, значит, люди стали продавать эту компанию. Вот тут-то я ее закупил. Закупил и стал ждать очередного мощного взлета. Uh, но мощного взлета не последовало. Uh, и... Uh, а как я сказал раньше немного, сегодня, рынок переоценен, рынок переоценен. У меня есть несколько долгосрочных позиций, которые я держу, так сказать, четко и стабильно, но это была такая более краткосрочная позиция. Я купил эту акцию где-то за 18 долларов с копейками, и она поднялась до 19, и вот торчит, там торчит, ну, ну, ну, Прибыль есть, прибыль небольшая. Смотрю на общий рынок S&P и говорю, что да, он переоценен, предстоит, предстоит довольно крутое падение в один прекрасный или не такой прекрасный день. Лучше я продам этот Кратос и сниму свою небольшую прибыль и буду ждать следующего падения, и вот тогда-то буду отовариваться опять. Обещаю не проспать. Вот сказать, такая ситуация с Краписом. То есть я в прошлый раз показывал, как я его купил, а сейчас mm -hmm. только могу сказать, что я его продал. Понял. А вот с точки зрения, например, долгосрочных идей, то есть э, с точки зрения покупки, например, этой акции там, на несколько месяцев, может быть, лет… Да, да, да. Да, это, это, это, кстати, это, это то, что я хочу сделать. Ну, много лет, я не знаю, это много лет – это слишком долго. Но много месяцев четко, много месяцев четко. А, абсолютно собираюсь это сделать, но э, буду ждать распродажи. Угу. Буду ждать распродажи. Понял. Э, пришла... Пришла... Э, э, э, жена, жена взяла племянницу э, в магазин. Э, маленькая девочка взяла, э, взяла ее в магазин. Платье купить ей там на какое-то школьное мероприятие в подарок смотрит на это платье, смотрит на это платье. Девочка говорит, а как насчет этого платья? А жена говорит, Джолия, посмотри на ярлычок, платье продается по полной цене, мы покупаем только на распродаже. А, спасибо, тетя, я поняла, тетя. Да, да, да, конечно, тетя, спасибо. Так вот, я тоже хочу купить Кратос опять, но на распродаже. Я понял. Ну очень да хороший пример. Думаю, что у многих трейдеров это со временем появляется нежелание покупать по полной стоимости. Да. Хорошо. Вот мы в принципе посмотрели те инструменты, которые у меня были заготовлены. Если Александр у вас, например, есть что-то, что мы могли бы посмотреть, что заинтересовало давайте вас, сданем, давайте взглянем еще на одну акцию, о которой, по-моему, мы говорили. Это по-моему, говорили, это акция гонконгского ETF, это фонд, который инвестирует в Гонконг, EWH. По-моему, мы обсуждали, не знаю, обсуждали мы это или нет в прошлый раз. Возможно. Возможно. Давайте загрузим этот график, опять-таки, недельный и... И... И, и э, Эдгар э, Эдгар Волтер Харри. и e w mm -hmm. я, я называю это э, моей э, Ротшильдовской сделкой. Э, Ротшильд был, как, наверное, многие знают, очень крупный э, финансист, очень богатый. Э, и Uh, Как-то у него спросили, а как вы стали такими. Когда самое лучшее время покупать акции? Покупай, когда кровь течет по улице. Uh, uh, я uh, в Гонконге, к сожалению, она течет. Uh, хотя, конечно, Гонконг, Гонконг это не Ирак и не Москва, uh, там полиция гораздо мягче, но uh, тем не менее, uh, рынок в Гонконге обвалился. И, глядя на недельный график, в сентябре, вы видите, как получилось двойное донышко такое в Гонконге. Вы можете поставить туда курсор свой, да? Нет, это гораздо правее. Последнее дно ниже конверта. Окей, okay. ниже конверта. Мы покупаем платье только на распродаже, да? Это было первое дно, а рядом с ним второе дно, уже ближе к правому краю. Да? Вот это был Гонконг. Смотрим, э, смотрим на дневной график. Та же самая ситуация. Двойное дно в самом центре. Не, нет, нет. Э, э, вернитесь так. В самом центре двойное дно и колоссальная бычья дивергенция между донышком у левого края и в центре. Посмотрите на дивергенцию МСД-гистограммы, посмотрите на дивергенцию э, индекса силы. Э, покупай, когда кровь течет по улицам. И э, я купил э, эту, э, эту акцию вот не на самом э, низком этом э, баре, а, а на один левее. Вот так вот, да? Левее, левее, левее, левее. Нет, э, раньше. Левее этого, на один. Вот так. Нет. Вот тот бар, который выскакивает вниз, вот да. торчит вниз, да? На один влево. Чуть-чуть рано купил. Типичная ошибка. Э, типичная ошибка достаточно опытного трейдера. Новички покупают всегда поздно, э, хорошие трейдеры покупают рано, а гениальные трейдеры покупают вовремя. Но я еще работаю на последней стадии. Купил здесь и э, просидел несколько дней в ожидании, а потом Гонконг попер вверх, попер вверх. Очень э, круто. И э, видите, вот тут было... Э, Третий бар от верхушки, когда два, два, два кротеньких бара совсем рядом друг с другом. Раз, два, налево, налево, налево. Вот два бара. Вот я еще на еще один левее. И вот здесь продал. Почему продал? Потому что рынок практически достиг верхнего конверта. Еще один, еще один рассказ о Ротшильде. У него спросили, как вы так разбогатели на акциях? Он сказал, я всегда продавал слишком рано. Вот так вот. И вот где Гонконг находится сейчас, у правого края. Продал, купил чуть-чуть рано, продал чуть-чуть рано. Была очень прибыльная сделка, взял хороший размер. А сейчас я смотрю на недельный график. Его еще рано покупать. Гонконг находится близ уровня ценности. Uh, будем ждать, пока это платье выбросят на распродажу. Вот тут-то будет время покупки. Uh -huh. okay. Вот просто пример, пример сделки, которая заняла чуть-чуть больше месяца. И uh, uh, идеальная сделка, нет. Отличная сделка, да. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. Uh -huh. Какой-то инструмент еще есть у вас в голове, чтобы мы смогли посмотреть, может быть, что-то приколы вашего внимания последние пару недель? Может быть, фьючерсы э, на американские облигации, э, USZ-19. Э, US к сожалению, здесь мы, наверное, не сможем да -да. посмотреть. Окей. Okay. Неважно. Да. Uh, ну вот сейчас uh, один из участников, который, кстати, очень много вопросов получаем, uh, сейчас написал вопрос по Я поводу вижу, да. фунт стерлингов. Давайте да, его посмотрим тогда. Да. Потому что тоже на фоне... Uh, политический рынок такой. Да-да-да. Ну, что, э, смотрим на недельный график для того, чтобы принять стратегическое решение. Да? И э, задаем себе вопрос. Э, на фунт э, правильно оценен, переоценен или недооценен? Фунт находится вблизи верхней кромки своего конверта. То есть фунт переоценен. В данный момент. И э, теперь смотрим на значит, стратегическое решение. Будем искать возможности фунт закоротить. Это фунт против доллара. Да? Переходим к дневному графику. И здесь видим очень занятную ситуацию. Три взлета в фунте. В, два в октябре, и один вот сейчас приходит вот это первый, затем второй, и теперь третий. Эм, хочется его закоротить, но закоротить нельзя. Почему? Потому что импульсная система зеленая эм, то есть поднимается скользящая средняя и поднимается MACD-гистограмма. Инерция вверх и сила вверх. Поэтому продавать еще нельзя. Но смотреть можно. И смотреть стоит на два момента. Во-первых, было бы совершенно замечательно, совершенно замечательно если бы фунт в ближайшие дни, неделю, выбил выше, пробился бы выше первой, своей первой верхушки и застопорился там. Помните, я сказал несколько минут тому назад, Ложный выпад, один из самых сильных сигналов в техническом анализе. Давайте поставим горизонтальную линию. Вот, вот так вот здесь. Да? У меня подруга была много лет назад, замечательная совершенно трейдер была женщина, и она распечатывала графики вот такие, и красным, красной ручкой рисовала, чего она ожидает, и прикалывала эти графики к стене возле своего компьютера. То есть каждый раз, когда она подходила к компьютеру, она видела, ее планы были на стене. И ничего не пропускала. Деньги снимала, как, как, как, как кошка снимает птицу, как воробья из воздуха. Вот. И, и, и все, и взяла. Вот так вот. А пользовалась вот такими картинками. Сегодня сделки, сделки в британском фунте нет. А вот если фонд выйдет выше этой горизонтальной линии и застопорится там, то вот тут и начнется очень интересная песня. Угу. А вот здесь сразу же поступил вопрос, чтобы недалеко уходя на него ответить. Вопрос был от участника относительно силы дивергенции. Где она сильнее, на ваш взгляд, то есть это недельный таймфрейм или дневной? Чем, чем больше таймфрейм, тем больше силы. То есть я могу показать дивергенцию на пятиминутном графике, у которой очень, которая вообще стоит копейки, а дивергенция на часовом графике сильнее. Дивергенция на дневном графике еще сильнее, а на недельном. Это уже мы говорим, можем говорить о, о, об очень значительном развороте. <связь> Сейчас я думаю, что мы можем несколько ответить как раз вот на те вопросы, которые присылали. Ну а всех остальных участников тогда призываю предложить несколько инструментов, которые для вас были бы интересны, и мы их также дальше разберем. Я получил ряд вопросов, в том числе мы не всегда затрагиваем это на вебинарах, но многие трейдеры практикуют так скажем, краткосрочную торговлю. То есть, насколько uh -huh. я знаю, вы торгуете фьючерсы на валюту на минутных таймфреймах, да 5,25. И вот как раз был вопрос от участника в этом отношении. Я думаю, что сейчас мы как раз можем на этом остановиться, потому что мы краем затрагивали этот вопрос в ходе наших вебинаров, но не всегда углублялись по нему. И вопрос стоит в том, как вы проводите, например, вашу подготовку именно к сделкам, которые идут на небольших таймфреймах. У меня есть, вы знаете, очень важно в рынках фокусировка, вот, чтобы четко следить за рынком, потому что сигналы все время где-то происходят. Но насколько, насколько. Насколько вы в курсе, насколько вы насколько на чеку, насколько вы фокусировка. Поэтому у меня есть очень небольшое количество инструментов, которые я отслеживаю. Для внутридневной торговли это, это, это меньше десятка. Я смотрю на фьючерсы, это S&P долгосрочные облигации, банды, нефть и евро, четыре рынка, все, больше нет. А потом, глядя на акции, я смотрю за самыми большими, самыми живыми американскими акциями – Facebook, Apple, Amazon, Google, Netflix, Microsoft, Tesla. Вот, сказать, это весь мой ассортимент – Наверняка я пропускаю сотни сделок, которые можно сделать с другими инструментами, но э, я делаю деньги благодаря тому, что я фокусируюсь на небольшом количестве инструментов и э, безо всякого труда, они у меня все выведены на один экран, э, и я, не, я э, очень редко пропускаю какие-то важные дела, э, очень нечасто их пропускаю. То есть набор э, для внутридневной игры — это вот четыре фьючерса, и 6 или 7 акций. Вот и все. Uh -huh. То здесь важна а, также и концентрация. Да. А что касается более долгосрочной игры, то а, а, а, а, я, я слежу за новостями. Я, я же веду, я веду эту группу с партнером Spike Trade очень, много очень умных участников, которые приносят всякие замечательные идеи. То есть э, идеи для долгосрочных каких-то сделок, вот типа того же Кратоса э, или Гонконга, э, это, грубо говоря, это исчезание журналов, там, э, слежение за интернетом. Э, а для более краткосрочных сделок, которые длятся там 2-3 дня всего, э, то э, я на выходных сканирую все 500 акций, которые ходят в S&P. И это занимает несколько часов на выходных. Но к концу выходного у меня есть план. Меня интересуют там 5-6 акций. И вот это вот мой ассортимент на предстоящую неделю. Опять-таки фокусировка. Я сейчас только что прочитал с огромным удовольствием книгу. «Новая книга» только-только вышла неделю назад. Есть такой очень хороший финансовый журналист, Wall Street Journal, Грегори Зукерман. Он написал книгу о самом успешном управляющем капиталами в мире, в истории. Такой Джим Саймонс. Так Он построил организацию, у него там... Одних, одних докторов наук 50, 50 штук у него, другого персонала тоже несколько сотен, вот они ничего не пропускают. А я, сказать, один крестьянин, сижу перед экраном, поэтому я должен себя ограничить, ограничить каким-то не очень большим количеством акций. Зато персонала нет, и нет, и нет нервов с персоналом. – Понял, спасибо за ответ. Вот попросили также сейчас посмотреть нефть. Угу. С удовольствием. Давайте... Crude Oil, да, CL. Бренд. А, Бренд, пожалуйста. Да. Да. Угу. А, вы знаете, слева где-то где у вас недельный график. А можно его сейчас... Давайте начнем с более с большего масштаба, месячный график, чтобы увидеть уже очень большую картину. Вот так вот, да? Значит, мы смотрим сейчас на диапазон за последние 7 лет. Верхняя цена где-то порядка 120 долларов, низшая цена порядка 35 долларов. И нефть сейчас стоит бренд 60. Дешево или дорого по отношению к своему диапазону за, за последние 7 лет? Значит, 120 по верхам, 35 по низам, а сейчас 60. Скорее, что дешево, по-моему, да? Это в, ни, в нижней части диапазона цен э, находится. Э, цена э, ниже э, зоны ценности, цена ниже скользящих средних. И она была уже ниже скользящих средних несколько месяцев. Пора бы падать, но она почему-то не хочет падать. Занятно. Переходим на неделю. То есть просто возникает какой-то вопрос – а, с одной стороны, очень медвежий все это выглядит, а с другой стороны, никакого прогресса вниз нет. А, может быть, она и не хочет падать. С этим вопросом перейдем к недельному графику. Недельный график. А, в, в декабре прошлого года, когда нефть упала очень сильно, мы видим силу МСД, силу медведей в глубине macd гистограммы и индексе силы. Нефть упала опять в июле этого года. Не так низко, правда, но практически до того же, почти до того же уровня. Можно привести горизонтальную линию, вот так вот, да? То есть, между прочим, то, что было в декабре, это был ложный выпад один из самых сильных сигналов техническом анализа. А сейчас нефть скребется э, по уровню поддержки и отказывается проваливаться. Э, цены медленно ползут вверх. Э, MACD гистограмма растет, индекс силы растет. Смотрим на недельный. значит, э, Выглядит неплохо на недельном графике. Смотрим на дневной график. Смотрим на дневной. Был, конечно, совершенно сумасшедший выпад вверх в сентябре, но потом нефть вернулась в диапазон, и у правого края прыгает с экрана и хватает меня за лицо торговая система. У вас наведен конверт на, на дневной график, а можно этот конверт сделать, ну, скажем, в половину меньше? Половину тоньше. То есть э, тут две семьдесятых сделаем сделаем одну и три десятых. Одну и три, один и три. и три, да. Okay. Э, может быть, даже одну и. Э, одну и две десятых. Сделаем еще меньше. Сделаем одну целую, одну одну точка ноль, один точка ноль. Когда uh, когда цена падает ниже зоны ценности нет лучше обратно 1 1 3 десятых 1, 3, 1 2 десятых говорился 1 2 десятых 2 десятых а, до да, 1.2 okay. система система система система вычисляем средний средний пробой зоны ценности. Например, вот берем не сегодня, сегодня, значит, сегодня цена пробила зону ценности, а предыдущий, предыдущий пробой. Насколько ниже, нет-нет, вот 4 дня тому назад, вот так, да? Насколько ниже, низшая цена была ниже, ниже долгосрочной линии, ниже голубой линии. Можем снять цифры с этого, с этого бара, да? Вот именно с этого бара. Вот с этого, да, точно. Чуть-чуть левее. Чуть, вот, вот с этого, да. Но, ну, не важно. Мы, мы берем низшую точку, пускай каждый сделает сам. Берем низшую точку этого бара, берем уровень голубой линии, и мы вычисляем, и, и, и, и отнимаем одно от другого, чтобы понять, насколько глубже был пробой, чем голубая линия. Идем к предыдущему пробою. Да? Вычисляем глубину этого пробоя. И то, что происходит сегодня, это четко происходит еще один пробой такого же плана. Он схож по, по, по глубине с предыдущими. А, а это зона покупки. А где зона продажи? А зона продажи на, вот как раз на верхнем конверте. Рынок, рынок, четко, рынок нефти четко движется в этом конверте. И система игры ⁇ купи дешево, продай дорого а, ⁇ а параметры очень простые. Параметры ⁇ Покупаем ниже зоны ценности, где народ как, любит паниковать и продает ⁇ а мы купим. А когда нефть вернется, куда она постоянно возвращается к верхнему конверту, мы его продадим. Александр, я правильно понимаю, что сейчас мы, ну, вот проведя данное действие с конвертами, его подстроили под текущий рынок. То есть там... Да, да, То есть... только, только для этого рынка. Только для этого uh -huh. рынка и для, для этой ситуации. А потом ставим его обратно на, на, на нормальный параметр 2 2,7. Uh -huh. То Хорошо. есть э, это, это для, для, для конкретной игры на, на конкретном инструменте. Mm -hmm. Ну, это что часто бывает, что одни э, и те же параметры, особенно когда трейдер э, торгует какой-то ну, конкретный рынок, то они под него подбираются уже исходя из… Да, да, да. Mm -hmm. да. Потому mm -hmm. что, э, в принципе, вот все, что мы делали сегодня до, до этой минуты, мы смотрели на S&P, мы смотрели на э, евро, мы смотрели на фунт, мы смотрели на золото. Параметры везде одинаковые. Я подхожу к, э, к рынку с линейкой длиной в 1 метр. Вот, и, э, а Не то, что там где-то 75 сантиметров, а где-то метр 25. Линейка должна быть одинаковая. Но когда это конкретный рынок э, и конкретные планы для торговых сделок на этом рынке, э, то, э, то вот здесь-то... Э, здесь э, имеет смысл подстроиться угу. понял спасибо вам а, тогда может быть взглянем быстро у нас еще остается пара минут а, еще один инструмент который несколько человек написали это тесла тесла а тесла ну вот... машина да да да да okay. Uh, тоже очень интересный рынок с точки зрения долгосрочных да. Uh, да. вложений. Но вот сейчас, uh, как он выглядит, на ваш взгляд, uh, на текущем, потому что он находится на локальных максимумах? Я продал свое Тесло, в смысле, свои акции тесла. Машины тесла у меня нет, жена против электрических машин. Тем более живем в холодном климате, здесь батареи. Но ну, друг, друг, другая песня. Я, я свою Тесло продал. Продал ее очень рано. Продал, когда недельный график ударил по верхней границе конверта больше месяца тому назад. Сейчас я иногда, иногда только занимаюсь чуть-чуть дейтрейдингом -чуть в Тесле. Когда я продал Теслу свою после своей акции Теслы, после того, как смотрим на правый, на правый график, Тесла вышел с очень хорошими новостями о заработке и, и получился гап вверх. Uh, и я продал в этот gap. Mm -hmm. uh, как всегда, новичок, новичок покупает и продает слишком поздно, uh, более опытный трейдер слишком рано, гений делает это время, uh, вовремя, так что я все еще работаю на третьей стадии. Тесла, с технической точки зрения, очень переоценена на недельном графике цена бьет в зону сопротивления, на недельном графике MACD гистограмма и индекс силы показывают, что быки слабеют. Но я побоялся бы продавать здесь на понижение. Слишком нет четкого сигнала на продажу на понижение. Нет дивергенции никаких. Я предпочитаю искать ситуации, где есть какая-то дивергенция. Если кто-то заставил меня торговать Tesla, Алекс, ты должен сделать сделку по Tesla и до Нового года не возвращаться. Я бы скрипя зубы, продал ее на понижение. Но поскольку никто меня не заставляет этого делать, я просто хожу в сторонку и говорю, да. В рынках очень много хаотичности. И э, э, я ищу сделок, которые прыгают на меня с экрана, как вот, например, эта сделка по нефти. А, а, или сделка с Гонконгом, которую мы рассмотрели. А, а когда это сложный случай, я предпочитаю э, оставлять другим ломать голову, ищу простых сделок. Понял, спасибо, Александр. А... Если вы не против, буквально две минуты мы сможем, с вами сможем сделать вопросы. блиц, как у нас было в интервью. Вот как раз ряд вопросов я бы хотел как раз зачитать. То есть, Ну, я думаю, что на этом завершим. В дальнейшем также всем хочу сказать, я оставлю также свою почту. Ваши чтение по инструментам коллеги вы можете прислать мне на почту и также ваши вопросы То есть немножко немножко заранее это делаю чтобы те кто смотрит это пропустили те кто будет смотреть в записи почта будет оставлена также под этим видео вопрос при ложном пробое с дивергенцией всегда ли вход в сделку при дивергенции должен быть ложный пробой или бывают сделки без ложного пробоя uh... Бывают сделки без ложного пробоя, но э, если, я, э, э, я настаиваю для себя на том, чтобы только входить в самые лучшие сделки. Я лучше пропущу, чем, чем, чем поступлюсь, поэтому я, я жду и дивергенции, и ложного пробоя. Если, э, если нет обоих, то это неполноценный сигнал. Mm -hmm. Понял. Также были вопросы от как раз трейдеров, кто использует ваши индикаторы. Я вам пересылал уже этот вопрос, вы на него отвечали, но думаю, что для всех слушателей тоже это будет довольно-таки uh -huh. интересно, потому что периодически задают. По поводу индекса силы, так как в основе лежат объемы для построения, подходят ли тиковые объемы для использования Конечно, также этого индикатора? Тиковый объем тоже объем, да? Тик, тиковые объемы, то есть Обычный объем это количество контрактов проданных, а тиковый объем это количество сделок сделанных. Да, они пользуются различными измерениями, но если этот индикатор прилагается к этому инструменту, то он внутренне связан. У меня нет никаких проблем с тиковыми объемами. Абсолютно. Понял вас. Uh, ну, вот большинство вопросов мы ответили, поэтому uh, я думаю, что на сегодня тогда мы можем uh, заканчивать. Uh, ну, вот вижу, что последний вопрос как раз написал uh, Иван Иванов. Почему к индексу сил применяется значение 13? Не знаю, не знаю. Потому что очень давно, когда то это дело накрутил, и получилось 13, и... То есть этому, э, э, э, этому э, техническому инструменту уже лет, господи, 30 уже, если не больше, 40. Э, почему 13? Не помню. Э, то есть в то время что-то исследовал, это, это имело какое-то значение. Э, какое, я уже давно забыл. Э, и не сомневаюсь, что независимый трейдер это протестирует. И кто-то четко найдет, что может быть лучше 11 или 14. Но, к сожалению, на этот последний вопрос у меня единственный ответ «не помню и не знаю». Хорошо. Тогда поступим таким образом. Для всех участников я написал в чат свою почту roman.isakov.sobacadmiron.com Поэтому вопросы к следующему вебинару и пожелания по инструментам, которые вам хотелось бы посмотреть, вы можете прислать мне на почту. Мы заранее их подготовим. И их, я думаю, что в этом случае сможем посмотреть чуть больше. Как раз это будет середина декабря. Вполне возможно, что будет предновогоднее ралли. И довольно-таки рынок может быть интересен, особенно если какие-то инструменты сильно упадут. И, может быть, будет интересна возможность, чтобы рассмотреть непосредственно по ним покупки. Поэтому, Александр, спасибо вам большое, как всегда, за интересный, продуктивный, информативный вебинар. Мы с вами увидимся 17 декабря и посмотрим, как рынки поменялись за месяц и что, собственно, интересного появляется. Спасибо большое, Роман. Очень приятно работать с вами. Спасибо за прекрасную поддержку. Спасибо, Александр. Спасибо, уважаемые участники. Поэтому прощаемся с вами до следующего месяца. Всем спасибо и до свидания.